Со своей стороны, я сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад. Что касается Всемирной Исламской Лиги, мы полностью готовы помочь вам. Земля — это то, кто мы есть. Мы спасем почву. Внесите свой вклад. От спасения почвы. Зависит будущее нашей планеты. Садгуру, спасите почву, мой друг. Давайте спасем почву и создадим осознанную планету. Спасем почву. Спасем почву. Спасем почву. Садгуру, герой. Right. Спасем почву. Спасем почву. Спасем почву. Давайте сделаем free... это. <р vanilla> <giveria> Пришло время спасать, спасать почву. Спасем почву. почву. <.ero> Спасем почву. Мы знаем, что мы должны делать. Давайте же сделаем это. Давайте сделаем это. Сделаем это. Сделаем это. Давайте сделаем это. Давайте сделаем это. Давайте сделаем это. Спасем почву. Давайте сделаем это. Наша почва нуждается в питании. Спасем почву. Давайте сделаем это. Я не мог ожидать большего Божьего благословения, чем это движение, которое вы инициировали. Садгуру и это движение очень важны. Я приветствую инициативу Садгуру «Осознанная планета». Это глобальная цель. Это должно стать стремлением всего поколения. Благодаря вам я знаю, что мы также сталкиваемся с кризисом почвы. И спасибо вам большое. Вы дали мне много пищи для размышления. Вы совершили 100 путешествие через 27 стран в рамках движения «Спасем почву». доброе утро спасем почву Почва — это не наша собственность. Это наследие, полученное нами от предыдущих поколений. И мы должны передать эту почву живой будущим поколениям.